Ну что, мы сейчас провели разминку. Сейчас я расскажу о технике передвижения э, классического уходы. По коньковым пока еще будем рано. Из чего состоит техника. Это, как любая, хороший толчок, прокат, махи, расслабление. Основной, одной из основ, основ это хороший толчок. Толчок должен в классике, объясняю. Стартовая позиция лыжника. Когда нога заряжена. Полностью мы стоим. Бедро уже напряжено. Стопа стоит полностью на земле. Не приподнято. Вот. И из этого положения происходит активное разгибание в коленом суставе. Начинаем бедром, подхватываем голенью. И выполняем толчок. Окончаем. Вот. Вы... Смотри Рамон, на тебя. Рамон. Вот. Выглядит это будет вот так. вот так вот. Смотри на меня. Да. Вот. Заряженное состояние. Вот. Вот. Вот, за... вот законченный толчок. Вот на так вот. Так. Еще раз Смотри. Заряженное состояние. Включается бедро. Происходит разгибание колено назад. Подхватывает разгибание голень и заканчивается полным разгибанием в стопе. Вот, смотри, вот так, вот. так, Рома. Только палку почему еще раз? Нога, Рома, Вот, еще раз повторяю. Какие моменты должны быть обязательно соблюдены? Ставь в стартовой позиции. Тело стоит высоко. Никаких лишних наклонов. Вот так. Смотри на меня как. Так. Заряженность. Стоим на, на полной стопе. Пятка прижата. Чувствуем, что мы упираемся в пятку. Разгибаем бедро. Подхватывает голень. Заканчиваем толчок. Вот это, вот, вот эти детали Вот эти детали Мы будем отрабатывать Вот это первая деталь Мы будем отрабатывать частями Сначала работаем все время над толчком Чтобы зафиксировать это в себе Глубоко в подсознание, Ощущениями Что мы толкаемся правильно Левой ногой, правой ногой Левой ногой, правой ногой Сейчас Попробуем это, выпол... Это выполнить. Вот сюда в горку. Ну, до березки. До... До березки. ну, можно до березки, да. Не спеша, Роман, не спеша, Рома, Рома, не спеша. Смотри-ка, Смотри Роман, еще Смотри раз. Зафиксировал стартовую позицию, выполнял толчок. Опять проверил свою стартовую позицию, выполнил толчок. Рома, палки неправильно дел. Не спеша. Не прыгай, Ром Сзади ногу не задерживаем А как только выполнила толчок Нога, она сразу расслабляется И падает копорной. Стартовая позиция. Толчок, старая позиция. Толчок, старая позиция. Фиксируем. Смотришь. Роман, видишь, как я иду? Роман, видишь? Толчок стаждая позиция. Толчок стаждая позиция. Фиксируешь, проверяешь себя после каждого толчка. Рома. каждую позицию пришел, проверил себя Толчок выполнил, каждую позицию пришел, проверил тебя. Итак, каждый шаг. Зафиксируй. Прочувствуй, что ты ярко отказываешься от дерева. Было, Роман? Да. Не отвлекайся. Машина, бы... Роман? Давай, брат. <связь> Толчок. Это одна, это одна из основных составляющих цикла любого ухода. В данном случае классическая. Следующее. Это пронос маховой ноги. Как только нога закончила толчок, она сразу же расслабляется, падает. И мы ее подхватываем, расслабляем. И здесь она у нас выстреливает голень. Выстреливает и занимает. Роман, не И занимает правильную позицию. Смотри. Голень стоит вертикально, никаких накрытий коленом стопы вот мы стоим прям правильно почему я все время говорил о том чтобы мы роман фиксировали и проверяли свою статую позицию потому что нога как только закончила движение она падает расслабляясь в этот момент вышник всегда отдыхает то есть нога выполняет движение если мы ее зафиксировали сзади вот так держим она не отдыхает или не успеет даже поэтому она должна только закончишь, сразу падает а вот здесь выхлестывают. Понял? Вот это, вот поэтому после движения, Роман, вот, вот это вот. Оп. Вот. Просто Мы... выкидывай руки. Выкидывай. Вишь? Мы пойдем сейчас пойдем. Ты... Еще Нет, у тебя рука, нога другая и рука. Так, это мы, мы будем сейчас работать над толчком Это следующая деталь, которую всегда тоже надо будет помнить Дальше, руки Они так же, как и ноги Должны выполнять толчок и расслабление Когда у нас идет толчок ногой Одновременно мы ставим руку И ей тоже так толкаемся. Я пока не... на эти этой, на этой, на этой детали не и не концентрирую ваше внимание этому потом Отдельно Но я рассказываю об этом в целом И руки Тоже выполняют Абсолютное Расслабление После движения Роман, вот смотри сюда ты сюда Не просто слушай Вот, видишь видишь нога Как нога вот здесь падает После движения, так и рука Вот она падает И мы ее подхватываем плечом Видишь, Роман? Смотри, какая у меня расслаблена рука. Она как плеть. А потом, а потом плечом добавляем. И еще функция. Вот у тебя руки уже пока тебя переучить не надо, все хорошо. Вот у мамы есть, э, так сказать, такая ошибка, которая от легкой отлетки приключилась. Это плечо. Роман, смотри сюда. Можно рукой работать вот так, как, просто, как будто есть стыдь. А можно, чтобы плечо включало крупные мышцы. Врачайшая, крупная. Вот. Видишь, оно только чуть-чуть выдвинулось. Смотри, Вот, да. Ну, ты не, не врачи плечи. Они не, не крутятся, плечи. У тебя только, вот смотри. Вот у меня плечи прямые. Вот, а вот смотри. Видишь, они двигаются. Вперед ушло плечо. И здесь я вперед плечо выдвинул. Растянулись крупные мышцы. И вот, это, и вот это движение, и вот это движение, как раз, оно короткое, но мощное. Это детали, которые очень не сразу приходят отрабатывать. Сегодня я это просто рассказал в целом, но мы работаем только на толчком. Пойдем сейчас по кругу. Стартовую позицию, толчок. Чувствуем, что мы упираемся сцепки от земли. Толкаешься, -то, я -то не понял. Вот этой? Вот это? Тогда у тебя рука должна вот этой идти? Нет, Рома. Наоборот. Пишите, значит, нет не, согласованности. Нет, Рома. Рома. Одной ногой. Вот если я спрошу. Вот.